Уважаемые радиослушатели В эфире интернет-портал Радио Центра Сангейтс. И мы начинаем нашу программу. Сегодня у нас четверг, 12 мая, в Чикаго 11 часов три минуты. На западном побережье 9 часов три минуты. На восточном двенадцать ноль Ну а в Москве в это время 7 часов вечера. И как всегда по четвергам мы начинаем нашу программу. И она называется «Женская гостиная», это авторская программа Анастасии Хручинской. Ну и, как всегда, у Анастасии гость, которую она сейчас представит сама, а речь идет о психосоматике заболеваний. Настя, добрый день, во-первых. Доброго Здравствуйте, утра. Миша, доброе утро, добрый день, дорогие радиослушатели, добрый вечер, москвичи и гости столицы, так и хочется добавить, хотя мои гости сегодня из Санкт-Петербурга, из нашей северной столицы, Лен, э, и со мной в эфире сегодня Елена Гла Гнатенко, Леночка, добрый вечер. Добрый а вечер. Да, Лена а, а, врач-онколог, психолог и консультант по глубинным причинам заболеваний. И наша тема у нас сегодня очень серьезная тема, но я надеюсь, что мы не будем как-то очень грустную какую-то специфику сваливаться, потому что Лена исключительно позитивный и удивительный человек, mm -hmm. и когда ты на нее смотришь, и на знаю, наши друзья, если вы видели фотографии, которые мы э, в наших социальных сетях постили, Лена, на Лену смотришь и сразу думаешь о том, как прекрасна жизнь какие удивительные совершенно женщины а, в нашей стране живут. Вот и а, Лена также специалист по психосоматике заболеваний, счастливая гармоничная, любящая жена, мама, и а, она а, сегодня предложила такую сложную тему, как из болезни сделать друга. И хотя мы уже неоднократно обращались к теме психосоматических заболеваний, но мне кажется тема нещербаемая. И Лен еще раз э, привет, и я хотела все-таки как бы, вот, обозначить общую такую канву нашей беседы, что же такое болезнь? Ну, болезнь, да, как мы обратили да, на это внимание, то есть когда человек болен, да, это какие-то неполадки на уровне э, физического тела, то есть да, психические заболевания, то есть это что-то, э, что отличается от нормы то, что приносит нам боль и то, что отвлекает нас, то есть, ну как бы нас это, наверное, согласно, что если человек болеет, то ему вообще ни до чего, да, ему ни до денег, ни до отдыха, ни до духовного развития, то есть ни до чего. Это то, что это фундамент да, того, как мы живем. То есть, когда мы здоровы, мы можем развиваться. Когда мы больны, то нам, к сожалению, ни до чего нет дела. Ну, на самом деле, я, да, я согласна, особенно если uh -huh. когда уже, уже болезнь индексируется как болезнь, то с точки зрения Эрведы, да, болезнь, она развивается на, на нескольких, несколько этапов, и когда уже происходит uh -huh. видимая стадия, то это уже да, третья, да, четвертая да. стадия болезни, то есть это уже запущенный такой процесс. Конечно, заболевания бывают разные, вот, и, иногда, особенно какие-то хронические вещи, мы к ним привыкаем, да, и мы уже науч, учимся с ними жить, каким-то образом, хотя это не есть хорошо, вот, и, и как по, в моей практике я столкнулась, что большинство людей, они находятся вот в состоянии нездоровья, то есть они, может быть, еще болезнь не совсем вступила в свои права, да, но нездоровье угу. уже есть, то есть реально здоровых людей, на самом деле, очень редко они встречаются, вот. ну, я надеюсь да, расскажу, я хотел... там, как это, как это, как это все-таки вопрос этот разрешить. Да, я бы хотела поговорить и обязательно вот оставить время на то, чтобы мы могли прямо сегодня начать что-то применять, да, чтобы стать более здоровыми. Сейчас давайте тогда, если Настя уже затронула, поговорим вот об этих шести стадиях. да, Как говорится в Юрведе, что такое болезнь, да, что проявленная стадия — это пятая стадия. Да, первая стадия — это как раз психосоматическая стадия, это момент когда действует наша психика да, да, возникают какие-то неправильно прожитые эмоции какие-то неверные установки, какие-то вот, преобладания негативных каких-то эмоций наши чувства то есть все это влияет на физическое тело да, и это первая стадия то есть это самый корень болезни я раскрою потом побольше тему вот этой психосоматики, сейчас пройдемся по стадиям, чтобы не, не запутаться, да, чтобы иметь какую-то последовательность. Вторая стадия это энергоинформационная стадия, когда нарушается уже поток э, в наших каналах, да, и в чакрах. Те, кто знаком с йогой, тот знает, да, всем чакр, то есть каждая блокирует определенные эмоции. И вот эти каналы, да, и пингала сушумно, то есть основные каналы. Говорят, что, ну, не говорят, а это действительно заказано даже нашей да, современной медицины о том, что позитивный человек, он всегда находится с прямой спиной. То есть это как бы автоматически происходит. То есть даже актеры, вживаясь в роль, то есть они как бы сутулиться, и через какое-то время человек становится неуверен в себе. То есть даже что эмоцию может действовать на тело, также через тело, да, можно действовать на эмоции. То есть когда у нас прямая спина, энергия идет вверх. Когда у нас спина искривлена, энергия идет вниз, да, и это нарушает общий поток. То есть если ну потом мы поговорим по чакрам, какая эмоция какую закрывает. То есть не зря нам говорили в детстве, следить за осанкой, да? То есть это в этом есть такой сакральный смысл, получается. Да, да, да. не зря нам говорили, что все болезни от нервов, да, все это как раз первая стадия. Поэтому третья стадия – это вот а, нейроэндокринный выход доши за равновесия, это как раз вот июрведа, да, это вот когда мы неправильно питаемся, не знаем свою конституцию, не а, используем правильно, да, время пищеварения, когда, когда и какие продукты, то есть, мы ну, просто едим, как нам думать, как мы привыкли, да, то есть какие-то вот не, не используем эти вещи. Четвертая стадия, да, это, наверное, такая самая стадия, на которую проще всего повлиять, это эндотоксическая стадия, когда скапливаются токсины у нас в организме, вот, и признаки, да, скопления токсинов, как сказал Настя, что здоровых людей у нас нет, да, признаки скопления токсинов, это там с утра обложен язык, то есть к вечеру у нас уже усталость, ломкость ногтей, волос, сухая кожа, ну, там перечислено просто множество, да, то есть это весь, у каждого человека, то есть до токсической стадии, э, думаю, что многие из нас дошли, вот, ну, чтобы Ну, здесь... по в какой-то момент, да. ну, то есть мы все-таки надеемся, что наши радиослушатели, мы здесь для того, чтобы жизнь улучшить, и чтобы им было не так грустно, но все-таки мы доходили так или иначе когда-то до этой стадии, ну да, доходили, потому что следующая стадия как раз проявленное заболевание, когда мы уже идем к врачу, когда мы уже приходим да, с заболеванием, и вот это уже симптомы. И шестая стадия – это терминальная, либо болезнь приходит в хроническую стадию, когда обратный процесс уже невозможен, да, либо удаление органа, то есть ну, удалили, да, что-то вернуть, как бы ты ни работал по всем пяти стадиям, уже не будет невозможно. Вот, вот эти шесть стадий, как бы хотела рассказать, почему именно психисоматике нужно уделить время, да, потому что это корень э, всего, да, это первая стадия. Вот. Сейчас, давай, наверное. Давай, давайте давай тогда перейдем. Почему же нужно уделять время <с психосоматике? Да, давайте тогда перейдем. То есть психосоматика, она говорит сама за себя, то есть это влияние психики на наше тело. Да, то есть что подразумевается вообще, дословно переводится психа это душа, сумма это тело, но душа у нее природа вечной любви, да, то есть что здесь подразумевается, это ну, наш ум, наши чувства, наши, ну, как бы органы чувств, наши эмоции, наши установки. То есть даже вот а, такие фразы они очень влияют, как там «не хочу тебя слышать», «не хочу тебя видеть». То есть мы так часто произносим такие фразы и почему-то не обращаем на это внимания. Хотя когда… Даже там... в шутку, да, вот если Да, не в шутку это очень часто используется. Смеять, да, да ну, но то есть, в то и... же время когда мы да, там загадываем желание или обращаемся к Богу, то есть мы как бы хотим выборочно, чтобы он услышал это, но чтобы Вселенная, допустим, не слышала этого, или, ну, как-то вот, да, на самом деле все фразы, то есть все слова имеют какое-то значение, поэтому установки тоже нужно менять, и, ну, много бывает людей, у которых там находятся в одном повещении, там открыли сквозняк, но все уверены, что все будет в порядке, но у одного человека есть убеждение, что все, сейчас его продут и обязательно это убеждение срабатывает. И ну, про убеждение я бы хотела ну, отдельно рассказать, да, почему я врач, обычный врач, онколог, пришла к этому, есть, да, да, вот это бы... на самом деле очень интересно Ты мне прям мой вопрос предвосхитила. То uh -huh. есть ты врач классический А медицины, медицины да, Такой, в общем, должна быть очень жесткая Почему вдруг психосоматика Мне, кстати, вчера даже Мне звонила моя подруга И спрашивала про наш эфир И она говорит, ну вот, а как же Так вот, такое сочетание Поэтому было бы очень интересно, конечно, если ты уделишь этому Внимание, как uh -huh. вот так вот Получилось Обычно врачи все-таки классические и они как-то, ну, с, с подозрением, может быть, относятся к психосоматике, или это мое предубеждение, не знаю, или здесь это в Америке очень заметно, да, они как-то так это, ну, и, а это... и, и все, будем так лечить, и больше никакими способами не будем работать. Да, да, да, это к сожалению, то есть это и у меня такое тоже было, то есть это так учит нас, да, что человек это не человек, это орган, да, это симптом, то есть мы так и называли, у тебя там кто был на приеме, ой, у меня язва там была, там, ну как бы, то есть он даже так рассматривается в шутку, то есть человек, он даже не рассматривался как, ну как что-то целостное, то есть он рассматривался система. то есть зашел человек, вот такая таблетка, неважно, у них у всех разные причины, но это было неважно, важно было ну, действовать по схеме, по системе. Ну, что меня привело? То есть, когда э, мы были в онкологии, то есть, мы проводили исследование препаратов. То есть, ну, на самом деле везде приводят исследования препаратов, То есть, как это происходит? Новый препарат, когда берется группа людей э, с одинаковой опухолью, там, одинакового возраста, ну, стараются подобрать, да, чтобы одинаково оценить. То есть, с одинаковыми какими-то условиями. Им дают препарат, значит. Дают половине, дают химиопрепарат, новый препарат, который следуется. А второй половине дают препарат, э, ну, просто физраствор они в черных пакетах, и никто не знает, кому какой препарат дают. Дальше, ну как бы после этого оценивается как бы эффективность препарата, mm -hmm. да, смотрят, насколько уменьшилась опухоль, какие mm -hmm. были последствия, какие осложнения. Вот. И э, есть эффект плацебо, то есть он в медицине есть, его никто не отрицает, он всегда есть, его часто mm -hmm. используют, но как бы особо на него не обращают внимания. Вот. И смотрю, чтобы этот эффект плацебо там не превышал, по-моему, 12%, то есть точно уже как бы не помню. Вот, и, значит, меня очень интересовала вот эта группа людей, которые капали просто физраствор, и у них тоже были люди, у которых уменьшалась опухоль, ну, как бы, да, просто физраствор mm -hmm. и уменьшается опухоль. То есть я долго проводила с ними время, то есть расспрашиваю, потому что мне было это очень интересно, то есть человека, в принципе, можно не лечить, и он может вылечиться, да. И, то есть, эти люди, всегда были убеждены, то есть, у них было очень сильное убеждение в том, что они, что им достался препарат, потому что это их последний шанс, там, да, ну, или какие-то, там, или им нужно, там, детей восстановить. то есть, они просто верили. И им капали физраствор, им тошнило, как при химиотерапии, они, как бы, лысели, то есть, это все видят, я, в общем, обращалась к врачам, что давайте, как бы, вот это направление развивать, почему нет. Мне говорили, что, ну, как бы, займись, иди в операционную, или нет не мешая людям, мы пришли mm -hmm. на работу, да, то есть это как, сначала это как бы приходят студенты воодушевленные, но когда это врачи, то есть, ну, изо дня в день, изо дня в день, а, да, то это становится просто работой. Просто вот обычной, как бы, работой. Черствеешь, да. Ну, и да, если... черствеешь, и так становишься, действительно, конечно, просто работа. Да, еще вот в институте, хотела рассказать, что мне вот еще в институте задело, но тоже как-то не до конца я это довела, нам рассказывали вот как раз случай про эффект плацебо, про все вот эти вещи, что два снимка, то есть сделали врачу снимок, ну, обычный профилактический, и пациенту с опухолем. И снимки перепутали. И когда, ну, пациенту с опухолем сказали, что у вас все в порядке, вы как бы можете быть свободны, да, а врачу сказали, что вот у него опухоль. И как а, убеждение то есть на самом деле этот человек не болел он просто себя убедил да и убеждения привели одного к тому что он прекрасно жил пока не разобрались в этом вопросе а второго довели до да, онкологической болезни Это известный случай то есть я знаю что его там в газетах писали то есть его нам рассказывали в институте еще тогда очень заинтересовалась этим вопросом что м -м, можно же попробовать через вот это действовать то есть действовать не леча человека да, а меняя убеждение меняя какие-то вот вещи, да, на то, что... Да мы на самом деле это часто применяли, там, бабульочки когда, ну, ночью хочется спать врачу, да, а приходит там по бучке спать, не могу, там, не хочу или еще что-то. То есть не могу уснуть. Ты даешь обычную а, аскорбиновую кислоту, и говоришь, что это ну, супер там известный препарат, германский какой-нибудь. И она спит, там ее не разбудить потом. говорит, что никогда не спала. То есть это она просто поверила. То есть и такое очень часто действует. Даже я с подругами там, ой, голова болит, не могу. Я им тоже даю обычную какую-нибудь, не витаминку и говорю, что это анальгин и все прекрасно работает на самом деле это ну вы сами можете проверить это, ну, это действительно работает а скажи, пожалуйста, это на всех работает вообще, вот как ты считаешь, для всех людей, ведь есть люди же, которые вообще, вот, ну, такие агностики, да, они ни во что не верят, они ничего ну ни во что не убеждены, вот для них работает. Потому что есть известная, ну известная такая, я всегда рассказываю случай про физика Нильса Бора, да, которого на дверью висела подкова, и, оди, и на каком-то приеме один из журналистов у него спросил, ой, вы же физик, вот вы верите, что подкова висит, он говорит, вы знаете, Говорят, Человек, который мне дал эту подкову и сказал, чтобы я повесил э, мне над дверью, сказал мне, что неважно, не верю я в это или не верю, она все равно работает. Так вот, все равно работает или не работает? Как вообще? Вот Что что, что вот именно, вот какая отправная точка да, здесь? Ну, отправная точка – это вера, да? То есть без веры, вера, как да, оно оно да, никуда не пойдет, да. То есть ну, это если мы берем убеждение, то есть психосоматика mm -hmm. – это не только убеждение. То есть мы просто сейчас разобрали какой-то да, аспект, это также и накопленные эмоции, то есть когда мы постоянно, то есть вот люди просто не совсем понимают а, слово эмоция, то есть никто не задумывается, ну эмоция, да, то есть я расстроился, там, я испугался, там, я разозлился, но на самом деле за каждой эмоцией идет целая последовательность биохимических реакций, то есть человек испугался, да, у него выработался адреналин, произошел спазм сосудов, произошла ишемия там. Да, то есть это привело к какой-то боли, то есть это целая последовательность реакции. И когда человек, то есть ему кажется, что ничего страшного, я хожу и целый день переживаю скандал, который случился с утра. И ему кажется, что ну, он просто грустит. Но в норме, да, как бы считается, что человек, когда нормально работает наша система... Да, когда я вот расскажу, как, что есть ночное пищеварение, когда наш ум раскладывает вот эти вот ситуации, которые произошли, когда есть вот, да, пищеварение, переваривание эмоций. Вот, Когда это все правильно работает, то есть мы испытываем минут 15 сильно эту эмоцию, то есть дальше мы начинаем задумываться, да, почему, для чего пришла эта ситуация, то есть человек разбирает эту ситуацию и идет дальше. Но, к сожалению, часто происходят вот эти вот вторичные эмоции, только потому что человек просто не осознает, какой он вред несет. То есть он как бы все время повторяет вот это вот одно и то же. То есть он нервничает, а продолжает вот эти вот ферменты, то есть да, гормоны, то есть они продолжают вырабатываться. И то есть любая они, эмоция вот... фактически, она вызывает определенный биохимический процесс. Да, абсолютно любая. И, и мы, на самом деле, вот сейчас все, практически все люди автолюбители, да, в той или иной mm -hmm. степени, вот, скажем, такая совершенно рядовая ситуация, да, мы едем, дорога это очень, ну, опасная, и какие-то mm -hmm. эмоции там кто-то подрезал, кто-то что-то, и сразу вызывается определенная эмоция, да, и мы же с этим mm -hmm. тоже, тоже идет реакция сразу в организме, правильно я понимаю? Да, но если она прошла, то есть, ну как бы мы живые люди, да, мы не роботы, мы испытывать эмоции это абсолютно нормально. То есть, да, я он мне подрезал, да, я разозлилась, ну как бы да, что. Но если он уже уехал, да, и я еду дальше и, и не знаю там о чем-то думаю, ну как-то да, что-то пою, да, то это как бы одно дело. Но если он уехал, а я продолжаю еще три часа как он так мог, да надо было его тоже подрезать, да надо было, надо было вот так, надо было вот этого, да, вторичная эмоция, она вот как раз и есть, эта причина психосоматики, когда мы, ну, либо задавливаем эмоцию, я вот такая хорошая, я такая благостная, не могу злиться там, да, то есть я задав, задавливаю эту эмоцию, но если, допустим, я задавливаю печаль, мелатонин, да, гормон, то я задавливаю автоматически и радость, потому что радость, она как бы противопоставляющей, да, то есть мы сначала грустим, да, легли, поплакали, а потом у нас такое, да, приходит спокойствие, то есть начинает вырабатываться серотонин, то есть это противодействующие эмоции, и они одна другую дополняют, то есть задавливая одну, мы как бы задавливаем и другую, то есть нельзя задавливать, и надо стараться вот останавливать вот эти вторичные эмоции. То есть понимать, что на самом деле я сейчас продолжаю не просто мыслить в голове вот эту кашу, а я продолжаю вот этот вот ряд реакций. И эмоции это же определенная энергия, да, она никуда не девается, она накапливается в теле. Ну, в зависимости от того, какая эмоция, есть какие-то да, определенные места, где какая. Да, накапливаются ну, на самом деле здесь а, в отличие от а, современной медицины нет такого, что а, четкая классификация да? То есть каждый человек абсолютно индивидуален а, с какими-то своими особенностями, но все же так же, как каждый орган несет какую-то физическую функцию, также он ну, несет какую-то эмоциональную нагрузку. То есть по органам можно определить, какая... Давай эмоция. вот по женским органам, по женщинам, потому что у нас все-таки программа для женщин в большей степени uh -huh. женская, гостиная. Какие именно у женщин типичные такие ситуации бывают? Которые можно обобщить. Я тоже согласна, что все-таки человек индивидуальный, и вот мое изучение Юрведы как раз дает мне о -о обоснование того, что всегда нужно очень-очень индивидуально к человеку подходить. Никогда нельзя ничего обобщать. Но, тем не менее, все равно но есть какие-то такие примеры, которые можно применить для всех. Ну, да, то есть, есть общие, безусловно, примеры. То есть возьмем, если. Ну, Женщин, да, то есть mm -hmm. это что, это у нас матка, да, яичники, шейка матки. Вот, у них общее это м, непринятие женственности, да, то есть какое-то отрицание своей женственности. То есть это м, в зависимости здесь еще не только как место, допустим, а еще плюс заболевание, да. То есть если это онкология, да, это обида какая-то, да, обида, очень mm -hmm. серьезная обида с каким-то, с какой-то злостью, да, накопленной, вот, то это, например, там, допустим, онкология яичников, да, то есть это, ну, женщина обижена на какого-то, то есть разбирать нужно здесь, то есть искать обиду, и, допустим, правый яичник, да, то есть еще психосоматика разбирается по частям тела, то есть право это мужская часть, то есть отношения с мужчинами, с папой, и социальные отношения, то есть внаружу, да, то есть как бы... И mm -hmm. левая часть — это женская, материнская и вовнутрь, то есть то, что во внутренне. Допустим, правый яичник, да, у женщины онкологии, правого яичника. То есть это обида на какого-то мужчину, которая была задавлена, не пройдена, да, и вот накопилась таким определенным способом. То есть наше тело, оно еще постоянно пытается эту эмоцию как бы повторить. То есть на самом деле все замечают, что у нас часто бывают ситуации, которые повторяются, да, то есть они постоянно повторяются, мы испытываем одно и то же. Это а, тело пытается как бы от нее избавиться от этой эмоции, в надежде, что мы ее сейчас правильно проживем, что мы сейчас наконец-таки. Возьмемся и проживем ее, потому что удерживать эту эмоцию внутри очень сложно. То есть на это тоже тратится энергия. То есть у человека а, не чтобы там развивать как-то свои творческие способности, еще что-то, да, ему приходится удерживать эти эмоции. То есть, и чем больше, чем больше этой энергии, тем больше нужно сил для того, чтобы ее удержать. Вот, и в какой-то момент а, накапливается, что становится уже проявленным, да, и вот здесь нужно там, допустим, работать вот так. То есть это всегда какие-то а, женские заболевания. Это еще отношения с мамой, да, матка. Она в общем-то имеет корень мама, да. То есть, ну, тут у всех индивидуально. То есть либо это отношения с мужчиной, либо это отношения с мамой, либо это что-то с отрицанием своей женственности. Скажи, пожалуйста, вот ты как специалист считаешь, сам человек может разобраться, или все-таки нужно кому-то идти, кто может, кто должен, кто поможет с этим? Скажу, что все люди абсолютно разные, у нас mm -hmm. разный уровень, да, и с каждым я работаю по-разному абсолютно, некоторые mm -hmm. люди готовы работать, а некоторые просто, ну, как бы, на, на каждом уровне я подстраиваюсь, Все индивидуально. Не, у меня подруга вылечилась от онкологии шейки матки, м -м, беременная, да, беременность, она ускоряет онкологию по десятки раз, то есть, да, ну, как бы, ей предложили сделать аборт и лечить. Ну, как бы она решила, что без ребенка ее жизнь, ну, как бы она не, не сможет сделать аборт, и, в общем, не увидела в этом смысла, она решила работать сама. И она э, смогла, то есть, ну, как бы, э, есть в зависимости от силы, да, человека, то есть у нас всех разная сила, да, кто-то способен, то есть она смогла пережить эту боль, то есть разбираться в этом вопросе. Вот недавно она родила, как бы, девочку, и все хорошо, диагноз ей сняли. Вот, хотя, ну, как бы всю беременность ей уговаривали э, это сделать. Вот. А некоторые люди, ну, на самом деле, как устроен наш ум, он просто не пойдет в боль. Да? Ну, как бы его, его функция на самом деле защитить нас от боли и дать нам наслаждение, да, научить нас, наслаждаться. Ну, как вот я тут на тренировке была, мне как раз вот инструктор показал, то есть она говорит, ну там садимся на стол, начинаем наклоняться. И первый раз как бы я наклоняюсь, не могу достать до пола. Она говорит, ну ты не бойся, ты сейчас своему уму покажи, что там пол, что ты не упадешь. И как только, как бы, я свой ум успокоилась, что ничего страшного не случится, то есть, как бы, я сразу смогла. Поэтому другой человек нужен для того, чтобы помочь вывести боль, если ты сам не можешь в нее зайти. Поэтому по разному 50 на 50. Кто-то работает сам, кто-то работает с кем-то. Но в любом случае здесь действует какое правило психосоматики, которое не действует, э то есть в таком. То есть, если врач приходит к обычному Доктору, да, он что хочет? Он перекладывает свою ответственность, он говорит, доктор, сделайте со мной что-нибудь, мне больно. Mm -hmm. Mm -hmm. да и он дайте мне таблетку дайте решите мой вопрос да то есть я не буду решать вы за меня решите этот вопрос то есть здесь а, в психосоматике это не работает я когда только начинала консультировать я с этим столкнулась то есть люди ко мне стали приходить с перекладыванием на меня ответственности то есть давайте мне практики а почему не так а почему у меня не работают? а почему вот это то есть здесь как бы даже совсем другой девиз то есть да, если в такой медицине там не навреди по там, да, желаю всем счастья, благополучия, что тут я хочу, чтобы mm -hmm. все были здоровы, да, ну, как дословно я не помню, и а здесь, то есть, я здоров изначально, да, если у меня есть болезнь, это моя ответственность, и если я ее притяну, я же могу ее решить, то здесь я показываю направление и подсказываю, как можно это сделать, да, и где сам болезнь, точка, а люди работают сами, как вот, я им всегда привожу вот эту фразу, что нельзя бедных сделать богатыми, отобрав богатство у богатых. Нельзя а, слабого сделать сильным, отобрав, а, ну, обессилив да, сильных. Также нельзя за человека решить то, что он должен и обязан сделать сам. Это его задача жизненная, это его карма. То есть, ну, какие-то его… Э, без за него решить не получится. То есть, в любом случае, за него решить не получится. В любом случае, ему придется работать над собой, отслеживать эти эмоции, отслеживать какие-то ситуации проводить прощение, то есть отпускать, то все равно придется ему это делать самому. То есть я как бы как проводник, который поможет ну, направить, да, выявить это, подсказать. Поддержать, то есть... Здесь получается первый, первостепенный такой важный момент, который мы должны, когда мы обращаемся к специалисту именно с проблемой психосоматики, да, мы решаем, что болезнь это, вот мы не рассматриваем ее как наказание, да, и не относимся mm -hmm. к за что, да, а мы mm -hmm. пытаемся именно вот эту вот ресурсную часть болезни понять, что мы должны изменить в своей жизни, для того, чтобы, для чего нам это дано, да, вот тут, наверное, такой момент очень важный. Да, это вот здесь прям вот он очень важный, то есть по болезни можно отследить какой-то жизненный урок. Вот, допустим, даже вот у меня у старшего ребенка, он родился, да, и у него там в три года обнаружили камень желчного желчном пузыре, mm -hmm. да. Но это же как бы врачи говорят, это невозможно, это первый случай, мы такого не видели, да. Ну, вырастет мы его удалим. Но на самом деле, понимаю, то я тогда была, то есть, ну, я всех на уши подняла, профессоров, то есть ну, все разводили руками, мы не знаем, как может камень образоваться в таком возрасте. да, То есть он, скорее всего, вообще родился с этим камнем, да? просто не делали уже тогда. Вот. И потом, когда я стала заниматься психосоматикой, я вот как раз разгадала этот секрет, то есть что такое камень, да? то есть это какая-то уже такая серьезно накопленная злоба. Да, какая-то вот такая серьезная, то есть если это уже камень, это не песок, то есть это уже прям такая прям озлобленность, да, плюс желчный пузырь, что такое желчь, да, это вот такой желчный человек, он завистливый такой вот, ну, злой, да, и потом мне астролог говорит, что вот у него в прошлой жизни там вот это, вот это, а задача-то его в жизни научиться... Вот эту вот свою озлобленность, вот эту свою злобу, да, трансформировать в любовь, то есть изменить на самом деле, вот он родился, он в прошлой жизни не решил эту задачу. И родившись сейчас, то есть он уже, у него тело, ему подсказывает, то есть это не наказание за что, как, почему это случилось, а на самом деле это подсказка, вот здесь работаю, вот здесь, вот в этом направлении. А и как каждый трехлетний ребенок же, как же он то может все Нет, он, наверное, он если... не может без маму, да, сначала. Да, он. да, да. Мама просто учитывая эти вещи, да, что у него, то есть она просто начинает его, м... ну как-то его учить, да, в моментах, где он озлоблен, объясняет, что, ну там это нормально, там ты злишься, но на самом деле, то есть и показывать какие-то хорошие стороны, что мама должна направить ребенка на то, чтобы он начал менять, ну, и потом, конечно же, это уже будет его задачей. Ну, я стараюсь, да, трансформировать его злость, любовь, еще, как бы, ну, вот камни в желчном пузыре, это люди, которые, ну, говорят одно, делают другое. И это абсолютно сто процентов, сколько у меня знакомых, это просто одно и то же. То есть они говорят одно, делают другое, и ничего с этим поделать не могут. Ну, вот тоже как-то я стараюсь, как бы, внести своего ребенка, что это нужно, что... Мужчина слово сказал, либо не говорит. То есть, ну, как-то вот стараюсь, да, объяснять. Ну, детская психосоматика это вообще отдельная тема. Дети нам, они транслируют заболевания отношений взрослых. Да, то есть вот у меня недавно была женщина на консультации. У нее первого ребенка, как бы, ну, аллергический дерматит, у второго ребенка родился то же самое, да. И она у меня спрашивает, что это может быть, как мы можем, да, и, ну, я ей говорю, что это, то есть ребенок транслирует вам вас, то есть, скорее всего, у вас какие-то ограничения, то есть, да, вы как-то отдаляетесь в отношениях с мужем, то есть, да, кожное заболевание — это какое-то отдаление от людей, то есть какое-то, то есть я хочу себя отстранить от них. То есть вы, то есть какие-то вот такие вещи, да, и выяснилось, оказывается, когда, как только рождается ребенок, муж ее уходит. То есть он уходит, и ну, как бы его нет, пока маленький ребенок, он не может в него не потратить. Да? <смех> да? Да, да, он отстраняется. И дети один показал, что родители не прошли урок, то есть второй родился с таким же. И уже дошло до лимфостаза, то есть уже дошло до операции, поэтому она ко мне обратилась. То есть мы с ней разбирали, что такое там лимфатическая система, что если уже лимфостаз, а лимфа, да, у нас собирает все ненужное да, из организма токсины, то есть она защищает наш организм. Это значит, что человек абсолютно не умеет а, вот отпускать эти негативные эмоции, то есть он даже не позволяет их себе выражать. И в общем-то мы это все определили и, ну, даже поговорив, то есть уже такие серьезные ситуации, то есть даже поговорив с мужем, они решили, ну, как-то сближаться. И у ребенка действительно стало проходить, то есть как бы дети они нам чаще показывают. То, что у нас, то есть у них часто болят уши, да, если как бы заметили, да, у детей часто бывают атипы, они просто не могут слышать то, что происходит, не могут слышать скандалы какие-то, они устали от каких-то разборов, претензий, то есть они показывают, что, ну как бы остановитесь, родители, да, и, ну как бы когда мама оставляет детей с бабушками или где-то, они начинают сильно болеть, то есть таким образом дети показывают через тело нам, что что отражает, то есть детская психосоматика, она вот такая. А скажи, пожалуйста, такой сложный на самом деле вопрос, особенно для женщин, когда детки инвалиды рождаются, да, уже они по рождению с какой-то проблемой, что в этом случае вот с точки зрения психосоматики это нам показывает? И вот ты как раз сказала о том, что один ребенок рождается, я тоже здесь вот в Америке, особенно в Калифорнии, здесь вот такое заболевание, как аутизм, оно сплошь и рядом, и я видела несколько семей, где первый ребенок, второй ребенок, и вот они с этим страшным диагнозом рождаются. Что вот это значит? Сложно говорить. Да, да понимаю, про аутизм да. я даже не, ну, не сталкивалась. Не я не задумывалась над этим. Я просто действительно, у меня есть несколько реальных примеров. Uh -huh к сожалению как раз детей с нарушениями генетическими когда дети рождаются угу. с каким-то таким диагнозом который ну, он жизнеспособен но это ребенок инвалид он обречен и что это значит вообще с психосоматики как к этому относиться как жить с этим Ведь женщина же тоже себя винит да, и, ну, в общем, все тут начинают искать виноватых. Я понимаю, что мы же не в себе, прежде всего, проблемы ищем, а кругом. Почему, да, да как да, так произошло? Ну, здесь, да, здесь, а, а, ну... Генетические заболевания, это как, здесь, конечно, получится работать только с человеком, который ну, готов к какому-то осознанию, да, который понимает, что я не тело, я душа, да, что, который понимает, что я несу ответственность за свои поступки. То есть, Допустим, ну, в этой жизни да, мы, например, сломали ногу, да, сегодня ложимся спать, на следующий день просыпаемся, а гипс еще есть. Да, то есть ситуация угу. еще не разрешена и то же самое это генетическое заболевание то есть одна а, жизнь у меня закончилась да, и я м, рождаюсь в этой жизни м, то есть еще продолжаю рождаться с этой задачей то есть я до сих пор ее не разрешил то есть у нас а, бывают такие консультации, что допустим ну, женщина она родилась да, ей удалили матку яичники. тут ну, как бы, да, вот как женщин жить с таким. Да, с такой ситуацией, то есть ничего в общем не случилось. Заболевание, да, онкология в раннем детстве, и такая случилась ситуация. И мы с ней когда стали разбираться по, ну, по роду, да, по каким-то ситуациям, то есть мы зашли с ней а, в прошлую жизнь, но это только с осознанными людьми можно <с делать, которые понимают. И увидели, то есть это не я увидела, это она увидела, прочувствовала, да, эти все ситуации, то есть, как она в прошлой жизни делала аборт, то есть от нее ушел муж, она обозлилась, то есть она прям пережила вот это вот все состояние, прочувствовала, и она очень сильно обозлилась на этот мир и начала делать вот какие-то подпольные аборты. И она прям вот. Когда она закончилась консультация, у нее раз и навсегда пропала претензия к этому миру. То есть все, что у меня есть, я с такими людьми так разговариваю. То есть все, что у меня есть, я протянул свою жизнь сам, своими поступками, своими какими-то ну, вещами. То есть это все моя ответственность. Ответственность равна силе. То есть я не виноват в том, что но ну, я ответственен за это. И я могу это изменить. То есть э, много таких было даже, ну, вот подружка у меня, у нее экзема, да, с детства. И это вот выглядит, знаете, как вот такие вот ожоговые, такие вещи, да, на руках. То есть она, ну, просто выпадает из жизни, ничего не может с этим делать. Самое главное, а же здесь первое, это принять, да, принять сложнее всего. И здесь, мне, ну, приходится как бы их консультировать, это уже когда мы... Стараемся рассматривать какие-то прошлые жизни некоторые там одна женщина но мне была просто ходила на гипноз и тоже она увидела что когда-то она вот ну, что-то подожгла там да то есть ну какое-то какое действие каждое действие несет последствия и я вот с этими пациентами рассказываю им об этом да что любое действие несет последствия и что-то вы такое сделали и... Нужно это принять и по тому, какая часть отсутствует, то есть можно подумать, поразмышлять, либо если человек готов, можно проконсультироваться вот, про родовые консультации, да, когда можно посмотреть, что было в прошлой жизни, почему я притянул. Но это не поможет, то есть это только поможет увидеть и не злиться больше на этот мир, почему со мной сейчас это происходит. Да, ну это очень вот. такая облегчающая терапия. Я, потому mm -hmm. что, наверное, не все люди, не всем людям можно помочь, а да, и не у всех людей болезнь проходит, это тоже нужно понимать. То есть это, это не волшебная такая таблетка, да, вот психосоматика, которая точно твою болезнь, она излечит. Здесь, наверное, mm -hmm. тоже такой должен быть осознанный подход, нет? Ну, это не совсем так, а, ну, мне кажется, да, что mm -hmm. на самом деле, а, ну. Здесь не все от нас зависит, да, mm -hmm. все <смех> <смех> излечить может только, да, что-то всем этим и... владеет, да, то есть это Бог. Энергия, да. На самом деле, да, все остальное, то есть мы всего лишь здесь люди, то есть, если человеку дан урок, то есть у него даны, то есть всегда видят, да, то есть это видят прекрасные где -то астрологи, то есть у людей там а, с какими-то серьезными заболеваниями, у них всегда есть сила на ее решение, но если ты погружаешься в жалость к себе, в обвинение, то есть, ну, то здесь как бы ничего не получится, здесь вот я работаю с людьми, Долго вот коучим, то есть мы потихоньку начинаем а, рассматривать, что такое вообще карма, как она закладывается, почему, что зачем происходит. А, то есть потихоньку их вытягивать из -за состояния. Безусловно, это сложно. Без духовной практики это вообще невозможно. Да? То есть тут как бы нужно, важно, чтобы человек начал обращаться, то есть где-то брать силы для решения этой задачи. Есть же, вот я забыла, как его зовут, «без рук, без ног». Вот самое известное, он читает тренинги, он пишет книги, то есть у него там как-то... Не круче. Да да да, да, да, да, да, да. Но это же прекрасный пример. Таких примеров на самом ну, деле много. То есть важно, а, ты просыпаешься, то есть и а, пойдешь ты в, рад, а, в рай или в ад, это только твой выбор. То есть это никто за тебя не решит, то есть это, это сможешь сделать только ты. Поэтому вот... Ну так, потихоньку настраиваю людей. Какие-то люди, которые они готовы работать, они приходят уже с готовностью и что-то выполняют. И самое главное здесь принять, принять свою природу, принять свою особенность, разобраться, для чего дана эта ситуация, почему она дана. Ну и, конечно же, развивать вот эти духовные практики, потому что сила, силу можно получить только там. Mm -hmm. Ну, есть, безусловно, у меня были много людей с одинаковыми заболеваниями. То есть, допустим, заболевания заболевание шеи, да, очень часто то обращаются с заболеванием шеи. То есть это связь да, нашего духовного, материального. То есть это как бы, ну, здесь мы там смотрим, что не дает шее, говорить нет mm -hmm. или да, то есть, или обернуться назад, да, что-то, вот, какая-то ситуация прошла, а я ее пропустил. Вот, и здесь как бы, э, я с кем-то работаю, то есть мы увидели эту ситуацию, э, мы поработали, то есть сделали какие-то выводы, смогли посмотреть то есть на эту ситуацию, и у человека к концу, ну, к концу консультации прекращает шея болеть, а с кем-то я работаю, работаю, работаю, работаю, а выйти на, мы так не можем. То есть как бы все зависит, тут, здесь абсолютно все индивидуально. Если тут, э, Настя, можно я разберу вот один вариант, это обида. Mm -hmm. да, почему yeah, так? Конечно. Так сладко обижаться, потому что mm -hmm. вот, ну, допустим, страх это там адреналин, там злость это норадреналин, там, да, это определенные гормоны. А обида это не эмоция, это ну как бы это такая вот совокупность эмоций, то есть это такая поведенческая реакция манипулятивная она организму нашему очень выгодна, потому что здесь происходит а, какое-то несколько эмоций да, задействовано, и мы испытываем несколько гормонов, да, и м, чаще там задействован еще окситоцин, да, гормон любви, то есть и человек начинает, то есть ему очень нравится обижаться, и очень нравится быть и вот проявлять вот эту жалость к себе. И это вот как определенно, то есть в психосоматике это считается вот обидой, это как наркотик, да, с него слазить То есть обиды – это такая сублимация любви, получается, да? Да, да, да. мы да. обидой вот... себе реальную любовь замещаем просто. Да, да, да. И вот это вот как бы получается, а организму это приятно, и поэтому mm -hmm. это получается как привязанность. То есть человек просто начинает все время обижаться, да, и тут как бы, ну, его выбор либо он хочет расти, но всегда это рост, да, это, безусловно, духовная практика, потому что просто так никто ни для чего, да, не хочет делать. Вот. Еще одна тема, можно я у тебя спрошу? Да. А вот Лишний вес да, для многих женщин это вот. актуально. <смех> и вот какие психосоматические причины лишнего веса и как из этого выходить? А, лишний вес, да, это очень такая интересная тема. Много у меня женщин было в консультировании. Самое а, базовое да, здесь в лишнем весе это защита. Uh -huh. Это доказано, на самом деле, доказано в обычной медицине, то есть, допустим, человек уезжает куда-то там в Сибирь, да, живет. то есть, допустим, у меня даже подруга так делала, она уезжала, уехала там, она и еще один человек в ближайшей деревне, там, через 300 километров, да, а здесь она все время боролась с лишним весом, а туда уехала на научные исследования, и здесь она там ела клетчатку, все как положено, после шести не ела, а там она говорит, ну там не выберешь, там ты знаешь никакой клетчатки, макароны и больше ничего. Да, вот. И там она похудела на 10 килограмм. И она говорит, ну и, и медицина это доказано. То есть человек, когда приезжает куда-то в деревню, там он начинает худеть, потому что ему меньше от кого и от чего нужно защищаться. Лишний вес ⁇ это... Ну чаще всего до да, 90 процентов нужно искать от кого и от чего мы защищаемся и самое важное здесь в заболеваниях нужно понимать всегда когда я начинаю работать с человеком и если вдруг ну да кто-то сам захочет посмотреть найдите момент когда вы начали поправляться, что случилось перед этим да и в этом и есть на самом деле секрет то есть любого заболевания, то есть оно не вдруг копилось-копилось вот и в какой-то момент вдруг решило на нас нагрянуть. Нет. Что-то случилось, что будет подсказкой. Лена, а, смотри, угу. а вот, допустим, очень многие женщины, они вот до беременности да, лишнего веса не было, а после беременности все уже никак исправиться, не уже исправиться с этим не можешь. У меня самой каждый ребенок, да из троих детей угу. он мне давал плюс 10 килограмм. Всегда. То есть и потом uh -huh. меня просто вот где-то к четвертому, там, пятому году ребенка, uh -huh. я могла в какую-то только норму прийти более менее Но сразу вообще не, никак не получалось. Хотя у меня были обратные примеры какие-то uh -huh. совершенно фантастические, когда женщина в теле после рождения вдруг становилась 42 размера. Но у меня вот другая ситуация. Ну, и вот как вот здесь есть какие-то психосоматические Причины или что? Да, да, да, я такие много таких женщин консультировал, uh -huh. но а здесь как бы вот тоже у всех разные причины. То есть чаще всего это было, например, у нас у женщин защита, защита от мужа, защита от других людей, то есть женщина, что выкуси с ребенком, он начинает с ним наслаждаться, да, то есть это ребенок, и я хочу ему посвятить все время, а тут еще муж со своими этими, да, то есть человек начинает отгораживаться, То есть часто у нас у женщин мы выявляли такую причину, то есть у себя, например, я после вот на такую причину, да, вывела. У некоторых, то есть воеври, да, хорошо знаешь, да, то есть люди, то есть вот вообще жир, да, это же любовь, да, то есть это определенный канал любви, то есть и здесь важно еще, то есть у некоторых женщин, то есть мы в чем разбирались, то есть это любовь, которую они себе взяли, то есть вообще с полными людьми всегда приятно, да, они такие все добрые, то есть у них есть способность любить, большая способность любить. И ну, вот рождается у женщины ребенок, и она проявляет к нему вот эту вот любовь. Возможно, если она поправляется слишком патологически, да, то она, значит, что-то не додает, значит, где-то она, ну, возможно, ущемляет права ребенка. Да, либо она должна эту любовь ну, куда-то распространить, то есть если она есть. Ну, лишний вес это всегда вот эти вот три причины. Это защита, это ну, проявление любви, то есть посмотреть, насколько я проявляю любовь, или я, возможно, там в каком-то ну, эгоизме, то есть не додаю ребенку, или как там раньше, да, положили в кровати, не подходите, да, пусть орт. Или э, жадность, да. То есть жадность тоже, как бы, да, вот это все, все накопления в организме, любые, да, скопления, это да, какое-то проявление жадности. Вот. Скажи, пожалуйста, Ответил? ну, да, ответила. Спасибо большое. Мне, на самом деле, как нам. Какие-то есть правила безопасности, да, что нам делать, на самом деле, то есть, чтобы нам предотвратить вот эти вот заболевания, потому что, как ты уже правильно сказала, мы все равно, мы живем в материальном мире, не идеальном абсолютно, и, естественно, у нас существуют наши и эмоции, и накопленные эмоции, мы от этого никуда не уходим. И что нам делать, как нам себя вести для того, чтобы оставаться здоровым, какая профилактика? Потому угу. что, опять же, вот в юрвиде, да, самое важное не, не, не, не лечить болезнь, а профилактика болезней, да, любых, чтобы не заболеть. Угу. Очень важно это, именно вот это делать. Да, здесь я вот очень хотела, потому что цель-то моя, чтобы хотя бы кто-нибудь, да, после сегодняшнего угу. нашего выступления, да, стал более здоровым. Это принесло бы мне, конечно, радость. Вот, поэтому... Первое – это нужно понимать о законе. То есть у нас есть дневное пищеварение, есть ночное пищеварение. Ночное пищеварение – это как раз а, ментальное. То есть это мы перевариваем эмоции, которые мы накопили за день. И сон, как говорят мудрецы, да, сон – это профилактика смерти. О, профилактика, говорю, репетиция. Репетиция смерти, да. То есть что мы должны сделать, да, что делают священники э, перед смертью, да, то есть они э, отпускают какие-то грехи, э, то есть люди отпускают, и люди благодарят кого-то, да. То же самое э, здесь, да, то есть я говорю, это, ну, из писания, да, из йога Патанджили, то есть там объясняется, как нужно делать, да, чтобы наш ум функционировал правильно. То есть э, перед сном, ну, когда у нас накапливается вот это вот ментальная не переваривание эмоций, то есть мы вот это вот неуверенность в себе, а, невозможность быть таким, какой я есть, вот, постоянная неудовлетворенность, чувство вины, я плохая, у меня не получается, нерешительность, то есть вот это все а, признаки ментальной а, вот, перегрузы, то есть все как бы ум уже ничего не разбирает. То есть мы ну, замечали, что мы, допустим, перед сном ложимся с каким-то вот вопросом просыпаемся, а ситуация уже как бы прошла, да, это значит, ну, как бы ум хорошо ночью поработал. Вот чтобы он хорошо работал, перед сном нужно м, обязательно сделать вот такие вещи, то есть нужно найти пять а, вещей, людей, за что мы можем поблагодарить, кого мы можем поблагодарить. Это очень важно, это переводит нас из состояния претензий, да, в состояние благодарности. То есть это на самом деле, да, неблагодарность и уныние – это самых два больших греха. То есть когда мы начинаем благодарить кого-то за что-то, за улыбку, за какую-то ситуацию, за какие-то знания, за что-то еще, то есть у нас уже получается, да, радость, ложимся с радостью, просыпаемся с радостью потом, ну, как бы поблагодарить Бога, минимум за пять вещей тоже, да, что, как бы мы не замечаем того, что мы едим, что у нас есть руки, ноги, что я смотрю, что я вижу там, да, что я слышу, что я вижу прекрасные цветы, да, то есть, как бы мы тоже это принимаем как само собой разумеющееся, да, то есть, здесь тоже поблагодарить и отпустить, да, как священнику отпускают грехи, если мы будем ежедневно это делать, то есть, вот, ну, скопилась какая-то ситуация, просто вот, как рекомендую да, мудрецы, то есть, отпускайте в реку, то есть представьте, как течет река, отпускайте все ненужное. То есть я полый и пустой, моя природа моей души, да, это любовь. И все остальное, то есть это как бы от моего эгоизма, от моего вот от моих вот этих вещей. То есть отпускайте ненужные вещи. Но сильные обиды здесь уже придется, конечно, ну, то есть хотя бы начинайте с таких слов. То есть этот человек, на которого я обижаюсь, он так же, как и я, ищет счастье в этом мире. Это Человек так же, как и я, ошибается. Этот человек так же, как и я, пытается сделать все наилучшим образом. То есть, когда ты ставишь такое сопоставление, что он так же, как и я, что он не хочет причинить тебе зла, он хочет причинить себе добро. То есть, он хочет, чтобы ему было хорошо, он тебя не хотел обидеть. То есть, и тогда, когда ты вот делаешь вечером этот простой ритуал, которые рекомендуют, то есть ты даже, ну вот, когда я начала его делать, я стала очень рано вставать, мне перестала хотеться спать, да, то есть как бы все что я пыталась там насильно как-то себя поднимать, то есть я засыпала вот в этом спокойном состоянии, стала просыпаться в спокойном состоянии, вот, еще несколько, да, есть у нас время еще, да-да-да, у нас есть да вот, я бы хотела про то, что надо учиться ну, на нулевом уровне, да, когда человек еще совсем на нулевом уровне, просто mm -hmm. начните отслеживать, отслеживание эмоций это уже 50%, потому что если я отследила эту эмоцию, ага, да, это страх, то есть даже если мы произнесли, мы уже отделили эту эмоцию. Да, то есть э, старайтесь отслеживать эти эмоции, старайтесь задавать вопрос, как говорят, если я задаю вопрос за что, это сразу же записывается ко мне на подкорку. Если я задаю вопрос, для чего, чем я притянул эту ситуацию? Чем я именно притянул?», вот ни на кого не ругались, а вот именно у меня, там, не знаю, допустим, украли сумку, да, а у кого-то не украли. Чем я так, какими своими действиями я притянула эту ситуацию, и для чего мне эта ситуация дана? То есть это сразу переключает нас из.. Э, позицию наблюдателя, то есть позицию того, кто может решить. Да? И вот так может решать человек, то есть позиция осознанности. Да? Когда я осознанно, я могу это делать. Потом вторичные эмоции, их нужно а, стараться останавливать, то есть понимать, что это не просто я разрушаю сейчас свой организм. Я здесь и сейчас, прошлого нет, будущего нет. Есть только здесь и сейчас. Возможно, да, как бы и будущее не наступит, и прошлое уже прошло. Поэтому я здесь и сейчас, и скандала уже нет, я могу сделать какие-то выводы и ну, для себя вывести пользу из этой ситуации, да, для того, чтобы продолжить рост. Вот, если не получается, я понимаю, что эмоции захлестывают, остановить очень сложно. Мудрецы говорят, что нужно петь, петь мантры, молитвы, то есть, ну, что-то такое, то есть это переключает моментально. Да, киртаны, то есть что-то, ну, то есть, когда ты начинаешь, и дыхание, то есть это звук. Я как вообще... раз хотела сказать про наяму какую-то делать, мне да, очень да, да. про наяму помогать, я подышала, и сразу все прошло. Да, бастрика вот это, да, быстро, когда выдыхаем, то есть, да, резко. То есть мы выдыхаем прямо. Ты уже просто Нади шотхана, когда ты mm -hmm. из одной правой-левой ноздря, да, или мы хотим успокоиться, например, через левую ноздрю, да, лунную mm -hmm. ноздрю подышать, тоже очень хорошо помогает. Mm -hmm. Да, да, да. Вот ну, mm -hmm. как бы две вещи, да, которые меняют нашу карму. Это звук, mm -hmm. и через дыхание мы можем останавливать, да, успокаивать свой ум. Да? Mm -hmm. а через звук мы, через вибрацию можем менять, то есть мы можем укреплять просто разным да, и дальше уже действовать. Потом на ну, вот принятие я сказала, и, ну, стараться выпускать. То есть, на самом деле вариантов масса. Можно, не знаю, кричать в потушку, можно. А не знаю, танцевать. Можно у меня у подруги трое детей, да, и она, когда приходит муж, она уже стоит в кроссовках, отрывается дверь, она просто бежит, она. Ну, как, как вообще, на самом деле, э, в йоге говорят, я что... Да, то есть она, на самом деле, говорят, что проблема -то нашего века в том, что мы перестали физически э, как-то заниматься, да, то есть говорят, что три раза в неделю минимум до пота, да, то есть это помогает выводить. То есть, ну, женщинам спорт, да, это какой-то танцы, танцы, да, вот, а что сейчас все механизировано, люди сидят, и отсюда вот это напряжение, то есть они не умеют выводить это напряжение, да можно рисовать, арт-терапия, сказка-терапия, то есть вариантов масса, то есть с детьми я работаю, то есть просто даже со своими, то есть я им предлагаю, либо мы кричим весело в подушку, либо мы что-то рисуем, он рисует свою обиду, и это так интересно получается, они так рисуют, они такие вещи рассказывают, прям вот как мудрецы, не меньше, и, ну, конечно, не надо забывать, что это как бы любую эмоцию можно трансформировать в любовь, да, как говорят мудрецы, то есть, по крайней мере, надо к этому стремиться, Понимаешь, что любовь это глагол отдавать. То есть любовь это, отдава… это отдавать на самом деле, да? а вожделение это брать. И, mm -hmm. ну, как бы, следить за тем, чтобы я вот старался эту энергию, да. То есть, если у меня есть гнев, не надо его давить, он приведет к болезни. Нужно его использовать туда, где он сейчас нужен. То есть, если дана тебе энергия, всегда есть, куда можно ее применить. Можно этот гнев не на детей кричать, а использовать, например,. Разорвать отношения, которые не хватает сил разорвать. Сказать «нет», где ты должен сказать «нет», да? выставить какую-то свою границу. Направить на какую-то, возможно, там не пройти на улице, где нужно, да? возможно, как-то защитить, помочь бабулечке. Да? То есть направить просто вот эти вот эмоции во благо, потому что ими тоже нужно, нужно и можно действовать. Ну вот, вроде ничего не забыла, да, еще бы хотела сказать, что каждый может смотреть, то есть есть справочники заболеваний mm -hmm. психосоматических, да, это Луиза Хей, Лиз Бурбо, э, Синельников, Синельников, то есть много, mm -hmm. да, но как бы я предпочитаю Лиз Бурбо, она более вот такая прям вот адекватная к нашему веку, да, к нашим, к любому mm -hmm. уровню человека, то есть она разбирает любой уровень, да, от ментального, эмоционального, до духовного, то есть, ну, как-то вот мне ближе, ее справочник, то есть, и каждый человек может поговорить со своей болезнью, осознать, когда она пришла и что перед этим случилось. Скажи, пожалуйста, вот у нас уже буквально несколько минут осталось, я еще хотела спросить про питание, все-таки как ты считаешь, питание в нашей жизни играет роль или нет? Ты как врач... Огромно, такая актуальная тема, то есть мы тоже можем же изменить нашу энергетику через питание. Конечно, нет, это отдельная тема, я даже не стала сегодня а, затрагивать, потому что я знаю, что а, вы большой специалист в этом вопросе, на самом деле это очень важно, вот сейчас лето, и м, я вот прям вот хотела бы всех вдохновить немного, то есть что такое норма в питании? это 60%, да, с медицинской точки зрения я сейчас говорю, 60% сырой пищи. Да, ну, где мы едим 60% сырой пищи, это раз в год очищение организма, это раз в неделю разгрузочный день, пищевая пауза, да, это даже называется пищевая пауза, прекрасное название, для того, чтобы организм за этот день просто переварил что-то какие-то токсины которые скопились да то есть чтобы он просто вот он не будет отдыхать, он просто поможет вам стать чище моложе красивее да то есть это на каком-то монопродукте да то есть я ем только фрукты например или там ну каждый да человек выбирает какой-то подбирает mm -hmm. себе то есть ну постараться либо это монопродукты либо это ну Минимум 2 литра жидкости, да, это минимум. И сейчас лето, можно вот, ну, просто неделю-две поесть фрукты, овощи, это очень сильно очистит ваш организм, вы увидите свое лицо без морщин, вы увидите свой уровень, своей энергии, это очень важно, да. Спасибо, Настя, что вы задали такой вопрос, потому что... Да, мне кажется, что это, это на самом деле нам дает тоже уровень осознанности, очень сильно повышает, когда мы очищаемся от токсинов на физическом уровне, мы как раз э, э, ментально, нам гораздо легче уже начать какие-то процессы, там, практиковать тоже пранаяму, практиковать благодарность, практиковать какие-то медитативные практики, да, и звукотерапии, потому что э, я всегда говорю что своим вот клиентам, что давайте начнем с тела просто, потому что это проще всего. Фи физический уровень он наверное ну самый простой иногда человек не может вот как раз подойти к, к каким-то ментальным вещам именно потому что тело ему мешает вот, поэтому вот так что вот как-то так да да да я на самом деле спрашивала у пациентов онкологических которые излечились до да, с четвертой mm -hmm. стадии например это всегда была работа с телом, то есть это всегда было, они какие-то проводили очищающие там соками, да, то есть только на сыроедение переходили. То есть есть это даже такая была... терапия герсон-терапия, mm -hmm. сокотерапия, которая лечит да, онкологию. Да, да. Леночка, спасибо тебе огромное, я очень счастлива, что ты к нам сегодня пришла на передачу, я надеюсь, не последний раз, потому что у меня есть ощущение, что у тебя потенциал у нас с тобой для беседы очень огромный, и я напоминаю, что с нами сегодня была Елена Голочевна, Гнатенко, врач-онколог из Санкт-Петербурга, психолог, и консультант по глубинным причинам заболеваний. Жена, мама, просто красивая женщина, удивительный специалист, и она помогает решить огромное количество проблем. Я знаю, не понаслышке, я видела ее пациентов, видела ее выступления. Если у вас какие-то возникнут вопросы, обязательно обращайтесь к Елене. С вами была Анастасия Хрущинская, Елена Гнатенко и программа Женская гостиная. Мы выходим в эфир на радио, на волнах радио. Интернет-радио Сангейтс по четвергам а в 9 утра по времени Сан-Франциско, в 19.00 по московскому времени и 1.00 по времени Чикаго. Лен, спасибо еще раз. Я благодарна тебе, что ты нашла время в твоем графике с маленькими детьми и уделить нам это интервью провести. Спасибо. Да, спасибо вам, Анастасия. Спасибо, до свидания. До свидания. Да. До встречи.